показывает нет мы тут в темноте здороваемся, обнимаемся давай вместе. поехали И всячески нарушаем дистанцию олег здравствуй привет еще раз значит я напомню сашка привет я привет. напомню коллеги что а, вы можете пожалуйста задавать вопросы в зум как это делал только что максим голосом лицом мимикой просто поднимите ручку в зуме я вас обязательно включу приоритет у вас все, я больше вас не перебиваю, у вас финальный доклад. Кстати говоря, вы можете вообще тут до вечера болтать, никто вас прибыл. Надо было со стульями тебе Со стульями, да, с напитками. Поехали. Так, ну сначала я пару слов расскажу о том, о чем будет доклад, и почему именно Александр, собственно, его делает. Не являясь разработчиком офлайн событий он, тем не менее, ими активно пользуется. Я думаю, часть из вас, часть партнеров, я даже да. знаю, какие пользуются оффлайновыми событиями. Это механизм, который появился, ну, наверное, пару лет назад ну, уже. Ну, ну, то есть вообще, наверное, года три, наверное. Даже уже года три. Просто сначала не афишировался особо, а потом уже, когда появилась документация. Ну, да. я, я делал доклад по офлайным событиям на какой-то из старых оффлайновых партнеров, когда вы еще были в Сколку, это было давно. Но, как услышали, не все, потому что не очень, наверное, было понятно, а зачем может пригодиться вот именно оффлайновые события, как бы здесь есть некое противоречие. Uh -huh. История такая, что вы подписываетесь на обработчики изменения данных, там, на добавление лидов, изменения сделок и так далее, но ни черта не получаете, а все вот эти события складываются в специальную историю, которую, с которой вы потом работаете. Встает вопрос... А зачем такие собственно сложности но на самом деле в этой истории она писалась специально под сценарий такого массового серьезного обмена данными между битрикс24 и какой-то внешней системой потому что там есть серьезные преимущества именно как раз александр конечный пользователь этих преимуществ потому что текущая интеграция с 1s она прямо целиком на этом Оффлайновом, э, на этих оффлайновых событиях и построено, То есть он в хвост и в гриву их использует, собрал все грабли, э, которые, значит, мы yeah. полечили почти все. И сейчас он будет делиться с вами практическим опытом, то есть, во-первых, почему он так э, делает а не как нормальные uh -huh. люди через обычные события, а во-вторых, как именно. Да. Александр. Всем привет. и Я сейчас буду делиться с вами опытом по поводу офлайн событий. Зачем они были созданы, какие имеют преимущества и как их готовить. Потому что есть куча нюансов, которых мало кто знает и даже не все эти нюансы задокументированы. А когда проектировался интеграция с 1С, на тот момент было доступно два способа получения данных из битрикс24 в 1С. Это напрямую сразу через REST-методы. Там, по расписанию или же используя события. Но так 1С, у нее есть определенные требования, нужно обязательно быть уверенным, что данные попали в 1С, потому что 1С это учетная система. И также нужно как-то делать, чтобы была минимальная нагрузка на 1С, потому что 1С очень серьезная система там, со своими механиз... оптимизации и сложностями в этом части. Также стороны BITX24 тоже там есть какие-то лимиты на и поэтому нужно было, чтобы это было была минимальная, на, минимальная нагрузка. И также, чтобы это работало все в режиме реального времени. А, и поэтому было, как обсуждали и было решение разработать новый механизм офлайн-события. В чем же вот такая его преимущество? Он очень простой. У меня такая диалога, чем проще, тем надежнее. Он, как, не знаю, как автомат калашник очень просто все работает. Второе, это надежность. Если необходимо, то можно дополнительно контролировать данные, контролировать факт получения и обработки данных во внешней системе. Так, я занимаюсь 1С, я буду это все рассказывать на примере, на примере 1С. -ки. Так вот. и надо. Для вот. этого вот. ты Да, потому что модули по 1С используют очень много скачивают. Я не побоюсь сказать, что там пару тысяч в месяц скачивают этих модулей, поэтому спрос большой. И, соответственно, как люди используют, и все это работает. Третье, что это универсальность, это должно быть не только для 1С, но и также для любой системы или какого-то там сервиса. И, как я и сказал, это возможность работать в режиме реального времени. При всем при этом. При всем при этом, да. да. Если так посмотреть оффлайн-события, схема она очень простая. Есть оффлайн-события, она попадает в очередь оффлайн событий и потом внешняя система, в данном случае 1С, их вытаскивает, и обрабатывает. Я сейчас э, добавлю тут одну ремарку. То есть Еще раз я подчеркну, что это не какой-то отдельный механизм. Это то же самое. Вы говорите, я регистрирую обработчик на события там, изменения сделки, но просто это событие не дергает ваш обработчик на серверной стороне, а он складывается вот в этот журнал. И есть второй нюанс. В отличие от обычных событий, которые ну, вот, пять раз сделку изменили, вы пять раз получили вызов своего обработчика. В офлайновых событиях одно и то же событие, если вы его еще не обработали, оно копии не создает. Да нет. Ну, да не хотя, создает. Не, ну хорошо. Не Я, создает. Как бы, я, я, я не проверял лично. Так что Сергей более… Да, кстати, точно, совершенно прав. Было такое требование, чтобы копии не создавались. Ну иначе как бы он напухнет, и тебе пять раз читать зачем. Я вспомнил, было такое с самого начала. Вот. Но также здесь есть определенные нюансы. Первый нюанс это с регистрацией этих офлайн событий. Регистрируется он точно таким же REST-методом event -bind, или Ну да да, да, да. И у него есть стандартные параметры, и они все, допустим, уже описаны в документации. Это AUS, event это название события, да, в данном примере это создание компании. Uh, указывается event type признак того, что это офлайн событие И также здесь есть очень интересный параметр AUS-Connector. Это, который не описан в документации. Который не описан в документации. Но это очень такой уникальный параметр, который именно чем отличает оффлайн-события от онлайн-событий и вообще от методов. Объясняю, что это такое на примере. Этот параметр позволяет исключать ложные срабатывания событий. Что такое ложное срабатывание событий? Я сейчас объясню на примере. Вот у нас есть 1С. У нас есть Bittrex24, у нас есть 1 с В Bittrex24 мы зарегистрировали э, два события. Событие на добавление компании, событие на обновление компании. Взяли, создали компанию. Сработало событие, и, это событие, и по этому событию в 1 с попала эта компания. Потом в 1 с эту компанию мы изменили, и изменения попали в Bittrex24. А мы изменили REST. -ом. А мы изменили REST. Да. И получается, что у нас, по идее, должно сработать оффлайн -эс -эс событие на обновление и снова попасть в 1 с но логика смысла нет никакого, этого выгружать в Одинеску, потому что это и так информация пришла из Одинески. И для того, чтобы этого не было, чтобы не регистрировались эти события, как раз-таки используется, используется этот параметр AusConnector. Этот, а, и этот параметр нужно указывать не только в этом RES-запресу. В REST-запросе при регистрации флайн-событий, но также в любом RES-запросе, который выходит из учетной системы. Ну, то есть вы обновляете сделку и дополнительным параметром да. указываете тот самый А, ну вот, ты, вот тут вот у тебя при... слайд да, есть. Сверху, правильно. А супер вообще. Как раз таки в любой REST-запрос, который э, из внешней системы происходит, нужно указывать этот параметр. И когда по этому REST происходит какое-то действие, например, добавление, обновление Bitrix24 смотрит, какой же у него сканер, какой у него индикатор внешнего источника. И если он такой есть, а, ну, ну на, находит, да, уже не и смотрит события. Если в событии как раз указывает это, это событие для этого внешнего источника данных, то тогда это оффлайн событие не срабатывает и его очередь не записывается. И соответственно обратно выгружаться не будет и что уменьшает саму нагрузку на а, и, логику и, упрощает. На, и на упрощает и логику, да. Это такой интересный такой момент, который мало где задокументирован. И не все о нем знают. А, после того, как события попали в очередь, нужно это как-то событие выгребать. А вообще есть два REST метода. Один вроде бы как list, второй event offline get. И как раз и я в своих интеграциях использую get, потому что он наиболее простой и удобный. В нем, здесь, в нем есть два интересных параметра. Это clear а, и errors. Клиер это признак флаг того что флаг вашей логики. если clear равняется 1 то когда внешняя система 1с берет эти записи она эти записи автоматически удаляются то, Вы, то у, есть второй раз их уже не, да, вот уже не вот. вытащить да не вытащить так 1с это критически важно чтобы удостоверяется факт, что 1 эти данные получила и обработала, в моих интеграциях я ставлю параметры всегда clear равняется 0, и поэтому у меня записи не удаляются, а у, у, у этих записей в таблице есть колонка process ID. По сути, если так на русский язык, это идентификатор пакета, которых получил 1С. И если эта запись заполнена, значит, то, что эта запись обрабатывается. И эти методом и the flanget они не получаются. Так вот, когда 1С Берет запрос, запускает, там до 50 записей получается водичник, эти записи захватываются, блокируются, и потом в дальнейшем с ними происходит работа. из зависимости от того, одиннадцать обработала, не обработала, там уже эта запись будет удаляться или же помечаться ну, на ты, ошибочную. Ты фактически сам решаешь, когда записи удалять. То есть да, ты знаешь, да, что да. ты их обработал, и ты отдельным методом… Вычищаешь их из очереди. Да, то есть не да. полагаешься на автоматику, а сам показываешь, угу. я готов, вот это вот дело грофно. Да, именно поэтому, как бы, тоже очень удобно. И как раз -таки второй параметр это errors. После того, как мы эти записи обработали, у нас ну, как мы можем их положительно обработать, а может быть, то, что там неудачно. То есть, там, как какая блокировка произошла или там что-нибудь еще. И поэтому при, после обработки мы указываем, это ошибка или не ошибка. Например, если у меня все хорошо, у меня запись удаляется, а если. А если все плохо, то а, запись получается как ошибочная. Вот этот пример JSON, который приходит а, по пресс-запросу. Здесь как можно понять, что есть название событий, по которому мы определяем, к это вообще произошло, ID этой сущности, которая там обновилась, добавилась. И также здесь есть информация про ID, это как раз-таки идентификатор пакета. Та самая пометка да пометка записей. и также есть ID тоже ID записи и мэссэйди записи Они тоже нужны для разных запросов а запросы по удалению записи это тот же самый ну, для для удаления используется event of line clear тут указывается процесс ID и айди записи а если у нас пометка на ошибку что у нас запись в одинесский не обработалась то ä, параметр event of line errors и там же указывается тоже процесс айди но не айдишника мэсэйди и тогда она помечается, что она ошибочная, и в этой таблице она ошибочно. Она не удаляется, и потом, в дальнейшем, когда происходит следующая синхронизация, как можно вытащить ошибочное, и обработать. Вот. То есть это как бы позволяет. Ну, это, по сути, гарантированная доставка. Да, то да, есть, да, если да, у тебя да. на вот, текущем шаге не получилось обработать, ты их пометил, как бы и взял еще раз. Они uh -huh. никуда не деваются. Это то самое требование надежности, с которого Александр начал. Почему именно да. механизм офлайн-событий был выбран? Да, потому что те же самые обычные просто события, они срабатывают, отправляют куда-то... Ну и все, да, и все. выстрелил как бы и забыл. Там, да. что, успел приложение обработать, не успел. А нас и уже более не парит. того, то, что если обычные события срабатывают, то здесь они могут копиться. И потом сама 1С, у меня она может периодически каждые полчаса выгребать по 50 записей. Что тоже как бы это упрощает. А если ну, она может копиться, она может лопнуть. Но может лопнуть. Надо смотреть, чтобы не лопнуло. Хотя, на самом деле... Когда придет Демидов? Нет, на самом деле, там же такая логика есть, что они периодически, если записи, которые не обработаны, они там через там, какое-то количество месяцев автоматически удаляются. Вот я вот не знаю, кстати. Если вы будете спрашивать, когда удалялись, сразу мы скажем, мы не знаем. Логика такая была с самого начала, заложена, что они бы удалялись. Иначе бы... Да, они могут... Как забрызгало бы. Да, да, Не надо так делать. И помимо того, что такой вот механизм, что есть контроль данных также еще есть возможность это использовать в режиме реального времени и режим реального времени бывает как бы в двух разных способах это через обработчики хендлеры и через push and pull сервер для того чтобы работать с обработчики нужно зарегистрировать оффлайн события на события добавления Нет, онлайн сам онлайн на на -добавление да. -добавление да. событий да то есть Чисто стандарт, и и, и, и в все, все путаются, но логика <с очень проста. Есть события, которые сообщают о том, что в журнале офлайновых событий появились новые записи. По сути, такой сигнал через обычный обработчик. Да, именно так. В нашей интеграции сделано так, что у нас есть определенное приложение BTX 24 которое дает токен, и там же есть определенная страничка обработчика. И я из 1С регистрирую события на офлайн события и когда появляется новая запись… Обрабатывает хендлер, и он стучится мне в 1С, я он понимает, что появилась новая какая-то данная. И берет, делает event offline get, и вытаскивает ну, короче, записи, и потом вот их вот обрабатывает. Механику, да. Да. То есть, этот механизм очень удобно, но есть одна особенность, что у меня 1С должна быть опубликована снаружи, доступна снаружи. Иначе хендлер ее не сможет да. до достучаться. Да. И поэтому в тех случаях, когда... Очень критичная безопасность. Есть у нас другой способ через Push-and-Pull сервер. А, на самом деле для каждого приложения без 24 уже наверное, многие знают есть свой определенный канал Push, push канал. Это и... никто не знает. Никто не знает. еще вообще есть канал, он есть как бы вообще открытый канал, как раз и он и используется. В этом случае как бы механизм через push and pull не 1С ждет какие-то команды с B324, а сама 1С подключается к b 24 и ждет от него сообщений. И когда происходит сообщение, у нас появилась новая запись, она срабатывает, 1С стучится и выгребает данные. Для того, чтобы 1С подключилась, сначала в 1С она отправляет запрос pull application config, из которого она получает адрес до push сервера, его получает клиент uh, ID, получает именно ID, ID канала uh, открытого, потому что именно в открытый канал отправляется сообщение. И после этого идет обращение, указывается именно ID канал, указывается клиент ID и ждет. И Каждый по тайм он отваливается, каждые 40 секунд и опять переподключается. И когда срабатывает какое-то событие, офлайн то событие оно попадает в очередь сообщений, соответственно… В пуш передается такое сообщение с JSON, в котором указано, что это команда это офлайн-событие, и указано, что указан этот AUS-коннектор, чтобы можно было потом определить, как, для какой-то внешней системы, если не, не, несколько внешней систем, Понимается, что именно нужное событие, оно срабатывает, э это все обработал и отправляет запрос и получает данные и в дальнейшем она через три запроса подгружает все данные в общем это такой я бы сказал костылек сделанный специально для 1с когда битрикс24 втихаря пуляет пушами и ждет что 1с их заловит вы в принципе можете этим костылем воспользоваться но нужно понимать что вот он под конкретный кейс сделан мы сами сообщаем о том что влайн события появились Ну да но это может быть удобно, если же у вас как бы, э, реально Защищенный внешняя система, там, да. Да, защищенная система, mm -hmm. чтобы не, не открывать, а именно стучаться. Это Потому вот. что веб-сокет, да. его там вот. Uh -huh. Мы Слушайте, все. А, а что делать, когда процесс в очереди со стороны 1С оборвался? А данные уже изменились? То есть какой статус ну, Транзакционную поддержку надо на уровне приложения обеспечивать. Uh -huh. То есть, смотрите, если в тот момент оборвалась, процесс как бы там захвачен, то есть несколько обработала, потом через некоторое время, насколько я знаю, процесс потом освобождается, если он потом не удалился. Ну, я думаю, про другой, наверное, процесс про был. Да. Но еще пока что времечко есть. Лекс, Уточ... пожалуйста, уточните, можете, да. Да, можете еще уточнить. Вот э, я, не, Александр, не, не в тему сейчас буду задавать вопрос, но надо было задать его раньше. То есть э, когда возвращается пустой ответ от B24? No. Как ты реагируешь? Смотря в, как в каком контексте, когда, если же, если, это, например, когда я подключаюсь через push серу то это нормально. То есть, значит, то, что прошел по тайм-ауту, и снова подключаюсь. Если же э, приходит ответ, э, когда я делаю комментарий запрос, то возвращается ошибка, и после этого есть настройка в 1S, которая там сколько раз она должна еще повторно отправлять этот запрос. Если пришел пусто, то он повторно будет отправлять этот запрос. Ну, это как бы обработка, ошибок, ну, да. реста. Там Ситуация мог быть разная, может быть, и сервер по таймауту отвалит. То есть вы стучите в Bittrex 24, а его а временно нет. Особенно если это какой-нибудь коробочный B24, его, может быть, довольно долго нет. Да, может быть, что-то другое. Может быть, там да, может, количество, интернет... может быть, количество запросов там. Хотя если количество запросов там другая ошибка приходит, но ну, логика работающая такая же. То есть через некоторое время опять DNS будет стучаться. Полная надежда. Да. Ну что, тогда я думаю, что, в общем-то, у нас уже и все. Мы прям сегодня большущие молодцы, уложились ровно в тайминг. Сережа, Саша, uh -huh. Саша, Сережа, большое вам спасибо за финальный доклад. Uh -huh. Я отправляю вас в кулуары. Дорогие Пошли коллеги, кулуары. Наш, техно, пока, пока. Пока. наш технопоток в рамках нашей партнерской конференции 1 из Bittrex я объявляю завершенным. Ура! Очередной онлайн-поток. Прежде чем мы уйдем с вами на автопате, я вам напоминаю, что у нас будет э, составка с QR-кодом, где вы сможете оценить вообще все наше, всю фигуру нашего мероприятия, того, как мы его провели, как мы его сделали. Я вас благодарю за то, что вы были с нами, за то, что слушали. Всех задавающих вопросы большое вам спасибо. В Zoom я думаю, что я очень-очень хочу увидеться с вами уже офлайн, надеюсь, что это произойдет осенью ну а напоминаю вам еще раз что релиз мы выпустили он уже доступен всем в облаке в коробке мы его готовим прямо сейчас вот ребята сейчас это я сижу сейчас стою ничего здесь не делаю болтаю ребята сейчас сидят работают выпускают его готовят обновление для коробки это случится очень-очень скоро и а, я думаю что в мае, хотя я не люблю называть сроки, в мае мы выпустим с вами, вам выпустим все обновления и еще и в коробку. Большое спасибо. Отправляемся на автопати. С партнерами увидимся сегодня вечером в пабе, в баре. Люблю вас, обнимаю, целую. Жажду оффлайн-встречи. Всегда ваш, Олег Стрекат. И пока.